вместе с вами вот. ну или тот кто посмотрит записи тоже разберется сам так вот, кстати уже сегодня президент как пару часов назад подписал эти все законы вот и с момента опубликования они будут уже действовать скорее всего ну, может быть, их сегодня опубликуют, может быть, завтра. Ну, давайте будем рассчитывать, что завтра. Итак, первый закон. Ну, все эти законы направлены на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Вот, так ли это на самом деле, давайте будем разбираться. И вот что предусмотрено. Быстрое проведение закупок товаров, работы и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом по упрощенной процедуре, без применения электронных торгов, которые длятся не менее 15 дней. При этом закупки остаются прозрачными, все отчеты в таких закупках излагаются в электронной системе Прозора. Ну, я вам скажу так, кому надо, тот и так на этих всех услугах и товарах заработает, вот, лишь бы это все было доступно для людей, ВОЗ лекарственных средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом, ну тут пишут COVID-19, я буду называть коронавирус, беспошлины и НДС для снижения цены на закупки, ну все видят, да, как снизилась цена, ну посмотрим, как она снизится после принятия этого закона, Надбавку медикам сделать, которые непосредственно заняты в работах по ликвидации заболеваний в размере до 200% заработной плате. Ну, до 200% это может быть и 10, и 5, и 20. Если медики смотрят или увидят это видео, напишите, как у вас с этим обстановка. Действительно ли увеличили заработную плату. Вот, я периодически буду э, отвлекаться на просмотр комментариев, поэтому буду отходить от темы, вот, потому что закон-то я читаю, не на память, помню. Вот э, Возможность для работников по решению работодателя работать из дома или получить неоплачиваемый отпуск в течение э, всей продолжительности карантина. Э, я считаю, это нормальное изменение, хотя э, был... Э, ну, это как бы дублируется, исходя из э, закона про отпуск, Вот, можно было получать этот отпуск, там, статья 25. Вот. А здесь еще возможность э, работать из дома. Вот, появилась. Что очень даже хорошо. Защита прав внутренне перемещенных лиц. На период карантина и на 30 дней после его отмены запрещается отменять справки о постановке на учет временно перемещенных, перемещенных лиц. Во время карантина запрещено замораживать государственную помощь для таких лиц. Тоже считаю положительно, потому что ну, вопросы такие поступали. вот И я думаю, что повода для беспокойства не будет. Есть такой закон. Вот. Гарантии для предоставления жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг не начисляются. Запрещено останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме. Запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Ну, вот такое еще изменение. Не знаю, насколько это широко применяется у нас в Украине. Вот. Ну можно ссылаться теперь на эту норму. Вот. Отнесение карантина в форс-мажорных обстоятельств, то есть лицо освобождается от ответственности за неисполнение гражданских договоров вследствие введения карантина. Тут надо пояснить, что э, форс-мажор, вот даже если он так установлен в законе, не, не по умолчанию применяется. Есть торгово-промышленные палаты, вот, которые выдают в соответствующем порядке э, сертификаты, которые применяются к конкретным э, Правоотношения. То есть в любом случае это не избавляет от обращения в торгово-промышленные палаты. Смотрите закон, регламент и так далее, как это делается. Если нужно кому-то уже, вот, то можете обращаться. Будем вместе это делать. Введение административной ответственности за нарушение правил карантина. Штраф для граждан от 17 тысяч гривен до 30 тысяч гривен. Штраф для должностных лиц от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен. Существенная уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Штраф вырастет с 1700 гривен до 17 тысяч э, или 51 тысячи гривен. Также возможно арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет, лишение до 3 лет, а также действия э, повлекли гибель, лишение... Ну, в общем, э, здесь... Имеется в виду, что ужесточается ответственность административная и уголовное за нарушение правил карантина. Какие конкретно правила карантина, мы разберем позже. Вот. В этом видео постараемся. Я о них уже, в принципе, изначально говорил. Вот. В первом видео, оно там ниже мне в ленте, вот, как установили у нас в Украине карантин и вообще законно ли это было на данный момент ну информацию которую я требовал для понимания законности я не получил от кабинета министра украины и от министерства охраны здоровья поэтому тут как бы такая ситуация с этим Предоставление электронных деклараций публичных лиц в этом году до 1 июня, а не до 1 апреля. Ну вот, публичным лицам электронные декларации разрешили подать что-то позже. Хотя, в принципе, ну это же электронные декларации, в чем проблема подать ее? Ну, не вижу здесь такого существенного облегчения, может быть, публичным лицам действительно станет легче, но... Я, допустим, не, не видел никакой проблемы заполнить декларацию, сидя за компьютером дома и до этого случая. Так, еще закон Украины внесли изменения в налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Вот, сейчас, секундочку. Так. Здесь вроде как все нормально идет. Со звук проверю. Или заработная плата. Так, и звук вроде А у нас... Так, продолжаем. Что имеется в виду? Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты во время противодействия коронавируса за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения на самоизоляции под контролем. То есть будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности. Опять же, в размере 50% средней зарплаты во время противодействия. То есть, если вы будете. Ну, если вас изолируют с подозрением на коронавирус или заболеете, то будут выплачиваться даже и пособия. Вот, это положительный сигнал. С 1 марта 2020 по 30 апреля 2020. Граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите. Вот. То есть, в принципе, штрафы и пеня не будут начисляться. Вот. Но тело кредита, если, ну, это если вы будете не будете гасить кредит. Вот. В принципе, можно гасить от процентов, как некоторые говорят, да, что не будут начисляться проценты. нет. Проценты будут начислены, ну, вот, если вы платите какой-то потребительский кредит, вам нужно заплатить, как, как правило, тело кредита, вот, плюс проценты за пользование кредитом. Вот. Если вы этого не заплатите в период с 1 марта, почему-то с 1 марта, а не с 12 по 30 апреля, то э, ответственности не будет в виде штрафов и пеней. Вот, поэтому... Э, ну, все равно, в любом случае, если наступит 30 апреля, то 1 мая как бы уже надо определиться, платить или не платить вот этот кредит, у нас собираются платежи, поэтому, ну, не знаю, я тут советую все-таки эти кредиты, ну, оплачивать. Вот, потом, с 1 марта по 30 апреля 2020 года не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или не своевременную уплату единого социального взноса. Не предоставление, не своевременное предоставление об ответственности уплаты ЕСВ. То есть, смотрите, опять же, пишут заголовки, что не надо платить ЕСВ и так далее. Освободили от уплаты. Ну, пишут же, что не применяются штрафные санкции за нарушение законодательства. И оплатить а все-таки придется, скорее всего, потому что... За неуплату или не несвоевременную уплату. Вот. освобождаются от штрафных санкций. Поэтому заплатить, скорее всего, нужно будет. Вот. Моратории на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая. Вот Сейчас я вот это все читаю и у меня сразу диссонанс по поводу периодов. Там с 1 марта по 30 апреля, там с 18 марта по 31 мая. Там с, по июнь. В общем, почему-то разные везде сроки, чем руководствовался человек, который писал этот законопроект. Мне, ну, мне непонятно, я сразу не могу вот объяснить. Вот. Но, наверное, все-таки есть какая-то причина. Удлинение до 1 июля 2020, срока, 2020 года срока предоставления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах. Ну, тоже как бы не видел проблем, не вижу проблем с этим, пока почта работает, все можно было бы и делать. Ну, мне, некоторые пункты, вот мне на данный момент кажется, что просто лишь бы набить какой-то ну, фактаж, чтобы было что-то, что что-то что мы вот облегчили. Ну, пока я не, не увидел ни одного пункта, кроме как ну, вот нетрудоспособ... пособия по нетрудоспособности. Вот С 1 марта по 30 апреля физические лица предпринимателей ФЛП освобождаются от уплаты единого специального взноса за себя. При этом этот период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии и другой пенсионной помощи с социального страхования. Вот это я считаю положительный сигнал с 1 марта по 30 апреля, два месяца, вот, можно не платить есть ЕСВ, это хорошо. ФЛП, да, только? Вот. Почему только ФЛП, тут непонятно. Срок обязательного ведения регистраторов расчетных операций для ФЛП продолжается с первого... Ага, не продолжается, а ну, в общем отсрочили введение обязательного ведения регистратора расчетных операций. Вот, то есть, регистраторы теперь будут обязательны с 1 октября до 1 января, этот срок для введения, вот, а для некоторых видов с 1, 1 апреля 2021, то есть, ну, в общем, есть еще время для того, чтобы это все внедрить. Следующий закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины направлен на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения. Вот, и содержит он следующие инновации. Предусмотренная деятельность нового независимого государственного юридического лица, созданного Минздравом для закупок лекарств за средства государственного бюджета. Закупочная организация. Ну, то есть, как бы, что-то облегчить людям и не придумать что-то для себя, какую-то новую надстройку, ну, у нас пока в Верховном Совете не получается. Увы. Следующий пункт. Закупка всех лекарств будет проходить прозрачно и в порядке определенным законом. Хорошо. Закупочная организация сможет напрямую закупать лекарства в отечественных и иностранных поставщиков, устранит посредников и накручивание цен. Тоже положительный сигнал. Совершенствуется порядок регистрации лекарственных средств в Украине, вводится упрощенная процедура регистрации лекарств, зарегистрированных в одной из стран ЕС. Ну, это для, скорее всего, аптек, тех, кто связан с фармакологией, с этим, для этого бизнеса, скорее всего, ну, это легче. А если легче для них, то легче для тех, кто пользуется их услугами покупает у них лекарства. Поэтому, ну, думаю, тоже положительно. Инновационные лекарственные средства, аналогов которых нет на рынке, будут закупаться через новый механизм договоров о доступе к лекарственным средствам. В общем, какой-то популизм в этом пункте. Вот. И закон Украины о внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности, опять же, лекарственных средств определяет, что к 31 декабря 2022 года освобождаются от уплаты НДС лекарственные средства, которые закупаются закупочной организацией. То есть той организации, которая будет создана, она будет их покупать, потом, наверное, как-то распространять по каким-то сетям. Ну, в общем, все. Вот что было принято. Это все подписано. Ну, на днях завтра, скорее всего, опубликуют. Вот. Первый пункт мы с вами разобрали. Вот. Не знаю комментировать, я не увидел сильно такого вот облегчения, что-то для для граждан. Спасибо за два месяца неуплаты ЕСВ. Еще раз спасибо. Вот, теперь какие органы, какие ограничения установили органами местного самоуправления, я разберу на примере Киева. Вот, но при этом не забуду упомянуть, не забуду упомянуть, как это все должно приниматься на местном уровне. Почему это нужно сделать? Потому что, ну вот, например, в Одессе да, мэр города своим распоряжением ввел ряд ограничений еще до того, как кабинет министров... Украины э, изменил первоначальное от 11 марта свое постановление, которое устанавливало карантин, ну и правила этого карантина. Вот. О нем тоже в предыдущем видео я разговаривал. Могу теперь к нему вернуться в связи с тем, что э, были изменения. Вот. А какие изменения я сейчас озвучу и потом я перейду к решению по мерам принятым в Киеве вот и вот давайте разберем это постановление кабинета министров почему именно постановление кабинета министров потому что есть закон в котором прямо предусмотрено предусмотрено это закон о защите населения от инфекционных болезней статья 29 вот в нем прописан порядок установления карантина. И вот единственный орган, который уполномочен устанавливать карантин на территории Украины, это кабинет министров. И он это делает, основываясь на соответствующих ходатайствах, поданях. Вот, что имеется в ввиду поданях. Я... Ну, ходатайства, да. Министерство охраны здоровья, в свою очередь, на поданях главного государственного санитарного врача Украины, приказа о котором о назначении которого я еще не видел нигде. Не знаю, если кто-то видел, поделитесь ссылкой. вот Так вот, что было сделано? Первоначально было ограничение относительно проведения всех мероприятий, не более 200 лиц теперь ограничение это сделали не более 10 лиц вот. и убрали это ограничение для, для мероприятий необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного управления ну то есть чтобы проходили всякие советы нарады и так далее вот следующий пункт этого постановления с 0 часов 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года работу субъектов, это важный пункт, субъектов хозяйствования, которые предусматривают принимай, принятие посетителей, а именно а общественное питание, рестораны, кафе и другие, торгово-развлекательные центры. Другие заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры, торгового и, побутов, и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли продуктами питания, Топливом, средствами личной гигиены, лекарственными средствами и средствами медицинского предназначения, средствами связи, производствами, производства банковской и страховой деятельности и торговой деятельности, деятельности по предоставлению услуг общественного питания с предоставлением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты. Ну, вот здесь я сразу не увидел правовую помощь, вот сразу я ее не увидел. Почему? Потому что ну, я отношусь к этой сфере, <laughs> и в последнее время участились случаи обращения в связи с незаконным, не непредоставлением вот этого вот отпуска, да, который нужен, предоставляют, который а, на время карантина. И с увольнением тоже незаконным, вот, потому что а, ну, закрываются люди, они, им проще уволить персонал, потом набрать, потому что непонятно на сколько это времени, и это все затянется. Ну, в общем, ну, или по какой-то другой причине. Ну, в общем, тут нарушение трудового законодательства будет присутствовать. Все, что вы не услышали в этом списке, походу не попадает под ограничение. Вот. Ну, опять же, лежит на вашей ответственности в плане того, что, ну, я не думаю, что если бы органы власти не поднимали такой кипиш вокруг этого всего коронавируса. Ну то есть это как бы нет дыма без огня, да, не просто так это все вводится. Вот посмотрите, ну, можно просто зайти в YouTube, да, в Facebook, пообщаться с людьми, которые были за границей. Там, ну это реальность. Китай, ну это не Голливуд как бы, вот. это не Голливуд. И я думаю, что надо как-то все-таки придерживаться. Но придерживаться именно вот этих ограничений, которые в этом постановлении. И дальше они могут перетекать в постановление решения органов местного самоуправления. Мы к ним перейдем на примере Киева. Вот. Следующий пункт, разберем этого постановления. Он записан следующим образом. С 12.00 18 .00 марта по 3 апреля 2020 года, то есть сегодня с 12 часов, были запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в, при городском, междугородском, внутри областном и между областном. С получением. Вот. Кроме перевозок легковыми автомобилями. Ну, это такси, бла-блакар, ну и просто частный транспорт попутки. Вот. Поэтому не знаю, насколько это соблюдается. Мне кажется, не соблюдается. Потому что и так с этим была проблема. Ну, скажем, нелегальные перевозки. Это тема топ. Вот. Она всегда была и будет. Следующий пункт. Нельзя более... Я не, я не буду их цитировать полностью, просто я буду тогда, чтобы сократить это время, смотреть и переводить сразу, сокращая. Вот, перевозки не более 10 пассажиров вот, тоже запрещаются в транспорте в городском. Трама и троллейбус. Вот. Ну, вот в Киеве даже и метро закрыли. Не знаю, как в других городах говорят Харьков отказался это делать. Вот. В Одессе закрыли. Вот. То есть, ну, опять же, по слухам средств массовой информации, могли закрыть и в Одессе, да. вот. Перевозка более 10 пассажиров одновременно в автобусах, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки тоже запрещены, вот. только 10, везде по 10, группа по 10, не знаю, чем это вот ну, обезопасить должно, что не более 10, скажу вам так, вот сейчас появляются фото в соцсетях, но ну, нереально было соблюдать это ограничение относительно количества, закрыв при этом метро, вот. ну просто нереально, вот. поэтому... Имеем, что имеем. Хотя, было заявление полиции, что они будут контролировать это, выполнение этих ограничений. Тоже непонятно, каким образом. Ну, посмотрим. Вот. Так, так, так. Вот, еще есть, смотрите, обязательное к исполнению решение, это государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и э, чрезвычайных ситуаций вот. тоже было такое принято решение от 16 марта вот. его отдельно мы разбирать не будем оно касалось э, запрета на перевозки метрополитенами э, Киева, Харькова и Днепра ну вот вам и все города в которых у нас есть э, метро 3 вот. областные центра да, в которых есть метро конечно ну их по идее должны были выполнить а вроде как мэр харькова не выполнил не знаю сколько это реально посмотрим вот опять про перевозки и запрещено так да. перевозки пассажирским железнодорожным транспортом Всем, всеми видами сообщения: городской, при, пригородный, региональный и дальнем, вот. Только пассажир, отдельных пассажирских рейсов внутреннем э, железнодорожном сообщении, решения которых принимаются по, ко, по каждому отдельному случаю, не со, по согласованию. Не знаю, какие это будут. Э, Направление, скорее всего, разберу это позже, возьму себе на заметку, почему, потому что тоже бывает нужно ездить по стране, и важно это, запишу, чтобы отследить этот момент. Вот. Министерством, другим центральным органам исполнительной власти, областным, Киевской, государственной, Киевской городской государственной администрации вместе с органами местного самоуправления обеспечить организацию исполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемиологических мероприятий». Вот. Министерство охраны здоровья обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий с госпитализацией и плановых операций, кроме срочных и неотложных. То есть если кому-то там была назначена какая-то операция и она была несложная, неотложная и несрочная, то могут сказать потерпите. Скорее всего. Вот. И еще один пункт для Министерства охраны здоровья это максимальная готовность и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных больных в, тяжелых, в тяжелом состоянии. То, ну вот, квалификацию тяжелого состояния я, как не медик, не могу а, пояснить. Вот, не знаю, где надо смотреть эти квалификации. То есть, ну, то, что их будут перепрофилировать, уже хорошо. Главное, чтобы этих тяжело больных было немного. Вот, и мне совсем хватило. Ну, как сообщают, в Киеве пока там 7 вроде бы этих случаев заболевания. В общем, ребят, смотрите, Министерству внутренних дел и полиции необходимо провести мероприятия, связанные тоже на выполнение этого постановления. Рекомендовать еще всем остальным органам информировать, заменять сотрудника, в общем, обеспечивать организацию работы в режиме реального времени через интернет, ну такое. Вот, и что я хочу сказать, вот именно вот это постановление и еще решение комиссии, сейчас скажу, как она точно называется, да, по... постоянной комиссии по вопросам, техногенной экологической безопасности и э, чрезвычайной ситуации местных э, советов могут э, вот через призму этого постановления переносить в, на свои местные уровни, не дописывать что-то новое, не передумывать там что-то, внедрять какие-то новые пункты, а на исполнение тех пунктов, которые в постановлении Кабинета Министров. Вот. И, э, ну, это для чего? Допустим, ну, вот у вас какой-то бизнес, да? Я взгляну, сколько мы уже времени тут болтаем. Нет ли лимита? Да, вот уже, в принципе, 30 минут исчерпал. Э, ну, смотрю, посмотрела три человека. Насколько это интересно? Никаких реакций тоже не вижу. Вот. Э, продолжать ли остальные пункты разбирать, потому что я видно не рассчитал, что будет так много этого всего, вот и в связи с этим вопрос, вопрос в никуда, <потом> потому что никто не смотрит, да, вот продолжаем или нет. Вот. Ну, я думаю, что в принципе я продолжу, осталось не так много. Вот, осталось не так много. Вот, сделаю это для себя и для тех, кому реально будет интересно в одном месте посмотреть полный такой вот обзор, а не кусками, где-то слышал звон, не знаю где он. Это я имею в виду средства массовой информации. Вот, какие ограничения установил установили на примере Киева, вот, опять же, в Киеве это сделано юридически правильно, относительно формы, относительно содержания есть вопросы, вот, вопросы по пункту, к примеру, к примеру, к примеру, сейчас найду, чтобы не перечитывать тут все. Ну, здесь более конкретно выписывается то, что закреплено постановление Кабинета министров. Вот ссылки я прикреплю в комментарии к этому видео на эти все акты, которые действуют. Вот. Ну, в принципе, в этом постановлении, в новом, они ничего нового не вписали. Вот, Все постарались продублировать, уже научились. А вот в первом решении, ну, протоколе заседания комиссии были такие ноу-хау, которых в постановлении кабинета министров не было. И да, вот пишут, что зарегистрировано... На 17 марта 7 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве. Вот. И говорилось о том, что в Житомирской, Черновецкой области будет водиться чрезвычайный, чрезвычайное положение или ситуация. Тоже не видел документа. Суть этих правовых режимов и порядок вообще разный. Поэтому, ну, когда берусь до них, тоже прокомментирую. Вот. Что касается полиции, да. Ну, я думаю, что будут полицейские ходить, проверять исполнение этого всего, всех этих мер, да, скажем так. Почему? Потому что я вижу отдельные представители вот, об этом заявляют. Ну и я своими глазами видел, как, вот, допустим, мафы закрывают на рынках. Хотя, по сути, ну, даже такие, в которых человек не заходит, закрывают. Ну, такое. Посмотрим, чем закончится. Считаю, тоже этот пункт сильно не буду разбирать. Обращайте внимание всегда, чтобы решения органов местного самоуправления в ваших городах дублировались и ничего не придумывали относительно содержания ограничений. Вот. По поводу пропуск, режима пропуска с оккупированными территориями, пускают сюда только тех, у кого есть регистрация на территории Украины подконтрольная. Вот выехать мо могут выехать могут люди, вот. а вот заехать у тех, у кого есть только регистрация, не уточняется. На самом деле ну, постоянная регистрация или вот справка э, переселенца. Вот этот момент я для себя не понял. Вот. Поэтому на сегодняшний день я, наверное, все-таки, ну, фейки, да, еще разберу. Вот никаких штрафов за то, что вы выпускаете детей или вы ходите с детьми на улицу, да, для того, чтобы они подышали свежим воздухом и, ну, это как бы полезно для здоровья и нормально вообще, как бы выходить на улицу. Ну, можно не собираться там на детских площадках, площадках но выйти на улицу, подышать свежим воздухом просто необходимо. Вот, поэтому никакой ответственности и штрафов за это нет. Вот, по крайней мере, пока. Вот. Пока это не будет чат, четко прописано в постановлении кабинета министров и потом продублировано вот, по верховенству закона, да. Поставленный кабинеты министров, потом местные органы самоуправления. Потому что карантин это административно и медицинско-санитарные мероприятия, а не, то, что, а не то, что я могу там куда-то выйти, они а не, а не, не выйти. Вот. И поэтому по переселенцам я, наверное, вынесу это в отдельный блок вот, и еще захвачу там, как быть, судами. Вот. И думаю, что, наверное, все-таки один пункт для прямого эфира будет э, вполне достаточно, потому что 30 минут я, видите, вы, вычерпал очень быстро. Всех благодарю за внимание, вот, буду отключаться. Пишите комментарии к этому видео, и я еще добавлю здесь описание на с... ну, что мы обсудили, ссылки на те документы, которые я упоминал. Всем спасибо. За правую помощь можете обращаться, писать. Также. Пока работаю в штатном режиме. Вот. Но многие органы, которые призваны согласно своего назначения, Защищать, обеспечивать прав... соблюдение прав граждан не работают суды в частности.